А на каком тренинге Вы сегодня были? Я сегодня была на тренинге, название которого я вряд ли вспомню целиком. Но я точно знаю, что оно было про очень важный орган нашего организма, это сердце. Даже не скажешь, что это орган. Это очень важная система, которая позволяет нам оставаться человеком. В современном мире сердце очень замкнутая система большинства людей. И очень важно заниматься именно такими практиками, которые позволяют открывать наше сердце. То есть оставаться человеком. Поэтому был очень полезный и очень значимый для каждого человека в своей тренинг. А вы уже были на подобном тренинге, где вот точки прижимают, или это первый ваш Нет, тренинг? Нет, на тренингах подобных с скупунктурой китайской, связанной с меридианами, я была много разная. Используете их на практике? Использую, да. Особенно то, что касается э, кисти рук, э, многие точки, знаю, в области груди из женского тренинга используют. А вот на этот тренинг вы когда решили пойти, у вас были какие-то предпосылки, чтобы... Да, да. Ощущаю, что в области груди имею сильную задавленность, И это связано с тем, что у меня некоторые скринлили позвоночники. Именно в этом месте мне нужно заниматься лопатками, грудиной, для того, чтобы открывать чтобы сердце наполнялось энергией. Ну И вообще чувствую, что отношения в последнее время как-то у вот меня не строятся. Замыкаюсь себе, поэтому это, это точно тренинг для меня. Будете работать с тачкой? Конечно.